Ого. На пол шага от ваших волос, мадемуазель. И от твоих на полшага, черномазы. Правда ли? В карете не стопчешь подметок и не испачкаешь обуви. А я вот из Версаля пешком. Как? Ты из Версаля, мальчик? Я пробирался через Версаль. А. Я из Леона иду в Париж на фабрику Вессе. На фабрику Вессе? Нам по дороге. Как тебя зовут? Эжен Гаро, а тебя? Катрина Милляр. Живей, живей, француз! капюшон шире шаг шире шаг шире а может я устала толкать тележку не сердись толстуха тебе полезно сбавить жирок. как же стану я его сбавлять при коммуне эй вы граждане не спотыкайтесь куда ты их ведешь Париж квартиры богачей по декрету коммуны Брат, фабрика принадлежит ему. Не пущу. Не а, пущешь? Напрасно волнуетесь, господин ВЦ. Ваш брат сбежал, сбежал. Фабрика брошена. Так отдайте ключи и не стойте, как апостол Петр. Старик Милляр говорит, как в церкви. Вот эта проповедь нам по душе. Сообщите о ней вашему брату в Он офицер, он дрался с немцами, он защищал нашу прекрасную Францию. Ты поставлял ей и свободы. теперь он не дерется с немцами. Он Только через мой труд Отдайте ключи Именем коммуны У меня нет ключей И неплохо обновил свой мундир, летельщик Штайпер. А тырка большая? Командир! Ее сейчас не будет! Катрина! Здравствуй, отец! Как тебе нравится, Карл, этот Федерал в Юбки? Он мне очень нравится. Он пошинил мне мой мундир. Ты будто родилась в мундире. Ты уже уходишь? Нас ждут. ждут. А ждут кафе? Ну, ну, ну, ну. До свидания, черномазы. Я башмашник из Леона. Не найдется ли у вас для меня работы? А зачем тебе понадобился Париж, сынок? Я слышал, что в Париже 10 башмашников заседают в Ратуши. Верно. Там и мой сын, Этьен. Только, по-моему, старики и женщины сами справятся с гадильотами. А я бы на твоем месте... Вот как. Ха -ха. Хм. Добрый день. Вам кланяется мой брат. Видали, а? Вы все еще за коммуну, за они не мешают мне торговать. Кому на законное правительство, Гориже? Законное правительство? Вы увидите это законное правительство. Вы дурак, Симфропо. Вы просто дурак, Симфропо. Послушайте письмо от брата. Вот что пишет мой Сегодня в Париже он хочет повидаться с вами. Да, кстати, сколько вы должны моему брату? покажу вам кое-что поновей. Прислушайтесь, граждане. Я угадываю чужие мысли. Я знаю, о чем вы думаете. мы выпустили Карли из Парижа, когда он был в наших руках. Вы думаете о том, когда же мы ответим Версалю? пиквой на тыкву, арбузом на арбуз, яблоком на яблоком. Правильно, штайпер. Я знаю, о чем она думает. Катарина хочет нам спеть про 18 марта, когда Париж не прятал кулаки, в кармане штанов. Дорогу Катрине миля. Веста Катрине. И Марта, покойные улицы дома, а пушки нашего мумарта это добротливом та ма. Пушкина. Служитель церкви. Кто твой хозяин? Господь Бог. Адрес? Где живет? Везде и повсюду. Так и запишем. Его ему пропишет. Господин, которому служит обвиняемый, находится... Беспрестанном бродяжничестве. У прокурора коммуны хватит перца, даже для самого Господа Бога. Отправьте святого отца на недельку в тюрьму Мазас. Развлекать от ге Проходите, проходите. Прикусили язык? Это вам не встал, ну распевать. Проходите, проходите. Ну? А шервни с вами делать, гражданин скандалист? Вот, вот, вот его документы. Это документы не для префекта. Это документы для журналиста Ригола. конечно занят. Да, я занят с тобой, Ярослав. Мой портрет? Откуда? Его работа. Вы меня знаете? Я вас слышал в Леоне. Когда? Когда вы приезжали к Гарибальде, вы несколько раз бывали с моим отцом. А кто ваш отец? Машмашник Франсуа. Франсуа Горо. Его отец Риго прославился тем, что делал заведомо неудобные колодки. Для сапог, господ офицеров императорской армии. Так выражал свой протест этот политический чудак. И что с ним теперь? Он убит. Убит? Убит при падении Леонской коммуны. Он много рисовал в последнее время. Вот его рисунки. хотел нарисовать счастливые лица. Он не нашел их. Ну и что же, ты нашел эти лица в Париже? Нет. Мне кажется, что этому чертовски мешает сердце. Тьер мы скоро покончим. Это я слышу с 18 марта, Рауль. Именно об этом я пришел говорить с тобой. Как я люблю этого польского француза. Мы сделаем из тебя художника, мы сделаем из тебя настоящего художника. Шо? Мне к брату Этьену. Как видишь, у Парижа нет пила, а провинции отрезаны кером Что ж ты хочешь этим сказать? А тот, что нужно наступать стремительной и непрерывной атакой, прорвать фронт именем коммуны организовать армию Франции. Это единственный путь для победы коммун. Запомни это, Рего. Это прекрасно! Это прекрасно! Выполни этот план, Ярослав. Да, на мои требования кладут под сукном. Главнокомандующий Клюзере боится боя, как импотент любви. У меня связаны руки. Мне нужны люди, у меня их нет. Мне нужна артиллерия, мне ее не дают. Поставь этот вопрос в коммуне. миллиард, Член коммуны. Он школы осматривает. Приезжайте к нам, гражданин миллиард! Ну, молодые коммунары, до свидания. До свидания, до свидания, до в булочных. Читайте <решение> декреты свидания, до ночной работы булочных. Стой, Стой! Стой! Стой! Для того до тебя выбирали в коммуну! Старых чиновников пинком в зад, а новые не лучше. Я два часа, я не могу добиться толку. Матушка пишет. идем, идем, ты получишь свою пенсию. Жан, да, Марить, вот, Андуард. женщины, Катрин. А это учительницы народных школ коммуны. Наша фирма существует с 1780 года. Нас не тронула ни одна революция. Собственность священно, это наш принцип. Наши святыни, если хотите, они говорят, ваш брат бежал. Верно, я не оправдываю, я промечу его поступка брат. Да по какому праву наши рабочие посягают на то, что им принадлежать не может, поскольку оно принадлежит нам? Увы, это беззаконие, а беззаконие всегда остается беззаконием. Оставьте книгу себе в память о всех революциях, а беззаконие, на которое вы жалуетесь, мы устраним. Мы превратим его в закон. что господину ВСЦ пришелся не по вкусу. Разговор с отцом, а? а? ты не находишь, что наш отец действительно немного торопится? Ведь он опережает законы коммуны. Декрет о занятии фабрик еще не издан. Этин, я встретила одного человека, я с ним была у Риго, у него прекрасные рисунки. У Ригу? Это невозможно. Нет. Пикло, о, У какого Жена? У Жена он ваш мачник, прибыл сегодня из Леона. Человек из Франции? Да. Ты знаешь, что это для меня значит? Где он? Уришет? Почему Уришет? Он художник. Тащи его сюда, художник. Это была последняя баррикада в Леоне когда моего отца ранили в третий раз, мы снесли его в лазарет. Это было 25 марта. Он попрощался со мной и сказал, в Париже победила коммуна. Забирай свое шило и иди туда. Я так и сделал. Но я вижу, вот, в Париже нужны солдаты. Хорошо было парижанам заглянуть к нам в Лион. Там найдется немало людей, которые умеют держать оружие в руках и которые верят в Париж. Я, может быть, плохо сказал, но у нас в Лионе такая поговорка башмачников: У парижан хорошая голова. Я не знаю, как выстрогать колодку. Вы идете путем полумер. Это... Это не путь революции. Провинции прошения. Провинции... Провинция ждет сигнала Парижа. Вы, вы слышали, что говорит Леонидс? А слушали онца вы слушали голос всей Франции. А мы, мы не сделали самого главного. Мы, мы не послали людей в провинцию, чтобы отнять ее и повезти за собой. Гражданин меня! Провинции и сами решат свою судьбу. Они свободны, как и Париж. Нас не должны обвинить в том, что мы хотим навидать вору Париж. Наслушайте, и меня! Сейчас не время думать о провинции. Наша первая задача победить. Дерцать! Думать о провинции это и значит победить. Забывать о провинции это значит открыть путь. Реакции монахи мы должны сорвать с Пилтхера. Вы должны наступать по всему фронту. Об этом я и хотел говорить. Доброский имеет широкий план наступления. Но нельзя. Я, главнокомандующий коммуны, требуем времени для реорганизации армии. Мы придем к победе только через оборону. Вот обороны. Послушайте а что, пишут наши газеты. А мысли, клюзере, путь к победе – это математика в штабах игра солдат. Мы окружены врагами. Германский сапог на горле Парижа – штык серу самого сердца Франции. Мерсаль вооружается, он готовится раздавить коммуну, она тратит время на бесплодные споры. Это права. Мы должны наступать. Это была бы величайшая ошибка. Мы должны только обрадаться. Мы не хотим первыми начать гражданскую войну. Нет, я уже начал. Вы добивайтесь от старки Мы будем ее добиваться. Действию Крузерэ не хватит мужества. Я требую полного доверия. У меня достаточно мужества. Но мне не достает настоящей армии. Мне не достает денег. В Париже нет деньги. На них не ют в Довольно первому правительству народа ходить с протянутой О чем думает Белле? О чем думает наш делегат по французскому банку? Граждане, не трогайте банка. Нас не должны обвинять в грабеже Весь мир увидит правоту нашего дела. Нас в войну в выродки. изменники народа заведомо отдавшие Францию прусакам. Наша борьба – борьба будущего с прошлым. Труда с эксплуатацией, единство народов с эгоизмом их притеснителей. Париж преисполнен мужества и спокойствия. Прекратим споры. Они мешают нам добиться единства. Банка, тише. Откуда вы знаете? Я поставлял ему капусту. Мой брат сейчас у него. Дождемся его в карете. Грабеж начался, Гошин, фрапо. Сегодня в эссе, завтра в фрапо. Будьте решительны, мой друг. От вас требуется немного. Пароль 17-го редута. Пусть это будет только укол в спину, но несколько таких уколов стоят хорошего удара в грудь. Вы согласны? Согласен. А. твой отец Катрин он у меня хороший старик Ажен. Я очень полюбил твоего брата, Катрин. Я его тоже люблю. Катрина, мне очень понравилась сестра твоего брата. А у меня нет сестры, а Жен. Эй, Катрина! Садись! Подвезу до самого семнадцатого редута! Садись, садись! Pra прогуляться на недельку Версаль с парижанами. Можно мне быть у вас в батальоне? Это можно. Ночь будем в Париже, утро выступаем. А рисунки? Рисунки? Рисунки я сдам гражданину Реше. Он знает, что с ними сделать. <с будут любить девушки. Ты постарел, осунулся. У тебя синяки под глазами. Ты просто голоден, мой дорогой министр. Я принес кое-что для поддержания духа. А по какому случаю в фирм, мой Сегодня в регионе Домбровского прибавился мой батальон. Батальон иностранцев. Я это уже знаю, как. А что это ты, пишешь и кем? Сюда! Вот что я подцепил, когда мы вас лупили 3 апреля. Этот дурацкий колпак вам хочется натянуть на всех нас, дутки! Мы перегрузем вам глотку, дармогены! Не напугайте, свиди! Сегодня к утру их прикочем. Главнокомандующий Клюзере прекрасно знает, что ответный удар в Версале должен быть дан немедленно. Через три часа я наступаю, а подкрепления все еще нет. Я прибыл от генерала Клюзарет сообщить вам, что у нас нет резервов. Армия коммуны находится в стадии реорганизации. Передайте главнокомандующему Клюзарет, что революционная армия формируется в бою и реорганизуется, не прекращая боя. У нас нет времени для передышки. Если мы не будем наступать, будет наступать противник. Я должен сегодня же начать операции категорически, Требует подкрепления завтра к утру. Да, но у нас... В Париже 200 тысяч человек готовых защищать коммуну. Вы свободны. Вас не понимают, генерал? Вы иностранец. Ярослав, вас ждет Польша. Польше нужна революция. Вас ждут в Варшаве. Адъютант Веселовский, я не узнаю вас. Победа Парижа важнее в Варшаве, чем Домбровский в Варшаве. Запомните это. Сегодня ночью мы наступаем. Ангер, курбе Бекон. Agogne Agogne Let's <laughs> go. придёшь. Его нельзя оставлять. Он убил моего брата на моей земле постоял ломбард. Ему теперь не помогут его нашивки. И верьте этой шелудивой собаки. Это честный мужик, и наверное, Все знают бордье. Виноградники бордье. отправить Париж. Париж они будут свободны. Париж хочет быть чище самого Господа Бога. Пусть разберется коммуна. Таких надо уничтожать, сержант. Вот дели Беку! Уйдешь его разер? Во случай двойне, этот чертожник! Этот поляк Томбровский, молчань! Я говорю, не жалеть снарядов, столиц свинцом! Ленных не брать, сегодня же вывить эту интернациональную демократическую сволочь. Из бекона, саньера, снои. Это все. С этой армией я раздавлю коммуну. Банк Франции в наших руках. Ну вы грустные мои миловезцы. Фабрики ВС больше нет. О -о -о. Мы никогда не забудем ваших жертв. Ничьих жертв и ничьих услуг мы никогда не забудем. Сколько вы заплатили фрапо? отписал его долги. За сколько вы купили льду? 90 тысяч франков. Предложите Томбровскому миллион. Два миллиона. Томбровский должен, должен быть наш. Идут. Идут подкрепления. Ты видишь, Тайпер? Они идут. Три тысячи коммунаров. Boss. мало, Штайпер. У тебя широкие плечи, Штайпер. Позиции не сдавать. До свидания, Карл. До свидания, Ярослав. Катрина, я не могу без тебя. Париж вымер по подсчетам штаба. Я хочу по-своему поговорить с парижанами. Эржен. Явился ко мне в состоянии полного изнеможения. Он сказал для защиты пространства от Нейи до Декона я получил подкрепление 120 человек. Клюзере заявил, что у него больше нет для меня резервов. И это в то время, когда противник начал наступление по всему фронту. It's a hero. Никого не собирался обвинять в измене, но я хотел предупредить коммуну. Враг уже занес меч над головой Парижа. Вот плоды тактики Клюзере. Я не знаю, хотел он того или нет, но это измена коммуне. Я предлагаю арестовать гражданина Клюзере. Мы должны были наступать, не давая врагу передышки. Мы не сделали этого. Вина лежит и на нас самих. Мы не сумели вооружить народ. Мы не пили врага в нашем тылу. А предлагаю немедленно всем членам коммуны отправиться в свои округа и стать во главе батальонов, идущих на поле сражения. Победа или смерть! Мы пошлем людей вокруг. Мы поведем батальоны в бой. Но правительство останется здесь, соберет силы для защиты коммуны и взойдет на баррикады, когда это будет единственной дорогой. Победа или смерть. Непрошенных гостей! Твое счастье! В 2020 году на баррикадах погиб мой дед. А на шею рабочих уселся людовик. Революция 48-го года и сколечил моего отца. Отышать от этого стало не легче. Старались с этим покончить. Я иду в батальон коммуны. Если мы дрогнем, если мы отступим. Нашим детям придется начинать все сначала! Тебя ноги дойдут до Парижа. С Донесением Комбровскому. Донесение есть из замка Пекон? Нет, генерал. Связь прервана. Пригод ты давно ждешь меня? Вероятно, давно. Я даже задремал впервые за три дня. Ты из ангера? Что там? Где версальцев? Версальцев осыпает ангел снарядами из морских орудий. Замок декон под ударом. А сюда, к ныги, движется третья бригада. Эдмирон. К Кныги? Да. Я занимаюсь тем, что перебрасываю батальоны с одной позиции на другой. Я переставляю заплат а Париж все еще ждет. Это верно. Потому что в коммуне нет единства. Нет твердой руки. Ярослав, нам нужен бождь. И ты должен им быть. Замолчи, Режим. Да, послушай, Ярослав. Это не мой путь. Я прекрасно вижу цель, но не мне объединить волю и мысль коммуны. Я не вождь, я солдат революции. Я солдат коммуны. Зачем ты звал меня? Да. Я должен говорить с тобой как с прокурором коммуны. О чем? Прочти это письмо. Наш представитель встретится с вами. Это Тьера. Он хочет купить тебя. Быть может, Но мне согласиться, это... довлечь версальцев в Париж и устроить Тьеру Капкан. Это может спасти нас? Я пропущу их за вторую линию обороны, и целый корпус попадет в кольцо моих федератов. Они оказываются в наших руках? Мы уничтожим целую армию. Прими этого человека. Сделай вид, что ты согласен на предложение Тиера. Я передам это письмо в исполнительную комиссию. Я поговорю с Этьеном. Мне удастся их убедить. Это тебе говорит Рауль Риго, прокурор коммуны. Господин Тьер... Предлагает вам два миллиона. Два миллиона. Один день. Батальон, организованный женщинами коммуны. Прибыл. Ваше распоряжение, генерал. Это очень хорошо. Жен, Эжен, Эжен, Эжен. еще никогда не командовал такой армией. Катрина Миллиард! Вы назначаетесь командиром этого батальона. Батальон направить к замку Бекон. Помочь обороняющимся. Орудие вывести. И ждать приказаний. Боится смерть. Пусть каждый скажет, как он решает. Бой, в бой, в бой, бой, бой, в бой, в бой, в бой, в бой. Фу! Вот наш ответ чьеру. Берегись, тайпер! мой маленький вы долго и тщательно обсуждали ваш план исполнительная комиссия нашла его прискованным и должна была отвергнуть да, но мой план был так прост. Десять тысяч солдат корпуса Ледмиро оказались бы в наших руках. остальные пять корпусов. А 160 тысяч прусаков. На неверную карту мы не можем ставить наши последние силы. Вот письмо. Встреча не должна состояться. Поздно. Агент Тьера был здесь. Я говорил с ним. И вы согласились? Нет. Я ждал решения коммунны. И все-таки вы совершили ошибку, генерал. Тьер мастер клеветы. Он может использовать эту встречу. Да. Мне остается только одно. Сложите себя командование. И завтра в армии коммуны, который защищает Париж, не будет Добровского? Долный Ярослав, это была бы ваша вторая ошибка. Комуна верит вам. Вы верите в коммуну. У нас один путь. Сегодня 45-й день коммуны, а мы только второй раз встречаемся с вами. Этьен миллиард Жаль. Этьен, я с трудом удерживаю позиции. Я могу их не удержать. Нам необходимо стянуть часть в и драться за каждый его округ, за каждую улицу, за каждый дом. Что бы ни случилось, Ярослав комуна будет жить? комуна будет жить. На западном секторе версальцы оказались около самых стен Парижа, генерал. Так, в предместе ОТИ их окопы в 20 метрах от ворот сен клю так, так. В восточном секторе они продвинулись до Монтрей. До Монтрей? Да, генерал, до Монтрей. Через форт Венсен? Да, генерал. Но ведь там уже немцы. Они обещали полный нейтралитет. Войска Тьера свободно проходит мимо форта Венсен. Вот как? Ну, не все еще потеряно. Париж это крепость. Пишите на Монмарт, найдите моего брата и передайте е... передайте ему мой приказ немедленно явиться сюда с отрядом морской пехоты. Слушай, генерал. Постойте. Не говорите ему, что я ранен. Слушай, генерал. Какое солнце Катрина. В Австрии, в моем подвале, оно никогда так не грело. У нас ведь не было коммуны. Коммуна. Родина. Командующий западный район, я прибыл в ваше распоряжение. Все члены коммуны разошлись по своим округам. Для последней защиты. Я не слышал о тебе этих слов, Регов. У нас есть время и силы. У нас... Версальцы не войдут в Париж. Генерал. Что? Что? Час тому назад чиновник Дюк-Отель, подкупленный Версальцами, mm -hmm. открыл неприятелю ворота Сан-Клю. Версальцы в Париже. Они окружают Монмартр. Подкрепление ждать неоткуда. Это правда. Гибнет величайшая революция. Всю жизнь я ждал сил. Версальцы! Версальцы! Версальцы! Версальцы в Париже! Стой! Молчи! Мы не отдадим Парижа! Париж на баррикаде Сан-Мартен. Мы еще не погибли. Мы еще не побеждены. Революции не умирают. Мы утроим. Баррикады Парижа. Каждая баррикада будет крепостью. Мы сделаем каждую баррикаду крепостью. Многие из нас получили эти письма. Вот что пишут. Ярослав Домбровский, предатель. Предатель! Вот письмо! Вот письмо! Вот. Сейчас. Домбровский продал версальцам Париж за 2 миллиона франков. Это произошло в штабе. Ночь на 19 апреля. Что вы Патриот Франции. Вы видите кругом предательства. Нас продали как баранов. Кто смеет так говорить о Добровском? Что смотришь? Я... Откройте... Откройте окно. Версальская гадина! Это патриотное письмо! Гадина! Кто может верить этим патриотным письмам? Как вам нравится это письмо! Вы читали его! Встречайте, прокурор коммуны! А встречи Дамбровского мы знали. Мы требовали этой встречи для блага коммуны. А те, кто клевещет и те, кто верит этой кревете, те, заодно с версальцами, Ради! Ради! Ради! Версальцы окружают ратушу. Пойти через вороток набережной. Эти. Прощайте. Версальцы приближаются. Матч-пишо. Здесь становится жарко. А, ничего. Я всю жизнь обходилась без вер.